Азербайджанские шахматистки победили армянок и взяли медаль чемпионата Европы. Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в грузинском Батуме. В последнем туре была одержана победа над Арменией со счетом 2,5 на 1,5. Мужская сборная победила словенцев 3-1. Женская сборная в составе Гюнай Медзаде, Ханым Баладжаевой. Гюльнар Мамедовой и Тюркан Мамедьяровой оказались сильнее армянок.